всем привет итак по просьбе наших подписчиков в этом видео мы рассмотрим разборку и намотку электронного трансформатора под свои нужды В предыдущем видео мы с вами собирали самодельный импульсный блок питания на базе микросхемы ir 2153 где как я уже сказал самый простой и оптимальный вариант использовать уже готовые трансформаторы от компьютерных блоков питания как самый простой способ но для изготовления лабораторных блоков питания конечно диапазон выходного напряжения хотелось бы увеличить так давайте сначала познакомимся поближе с этим трансформатором у него имеется три обмотки первичная и две вторичные как правило все обмотки со средним отводом в нашем блоке питания мы задействуем обмотку целиком и средний вывод мы не применяем используя полумостовую схему выходы вторичных обмоток коса средний вот эти две средние ножки это и есть наша коса левые два вывода 12 вольт правые два вывода 5 вольт но это эти напряжения имеются ввиду с учетом стабилизации то есть запаса по напряжению если подключить этот трансформатор, данный блок питания на ир 2153 предусматривает работу холостого хода, то есть без нагрузки. Нужно смело его подключить и проверить выходные напряжения. По линии 12 вольт у нас будет 30 вольт, по линии 5 вольт будет примерно 9-10 вольт. Некоторые из вас уже собрали данный блок питания. И на выходе, как правило, после выпрямления схемы управления, получается в районе 25-22 вольт. И максимальное напряжение, которое удается получить с крайних двух выводов, это 28, примерно 25-28 вольт. Обеспечить неплохую стабилизацию нужно иметь 10 вольт. Запаса. То есть у нас в режиме стабилизации данный блок питания будет работать примерно до 15 вольт. Естественно, чем выше выходное напряжение на нашем лабораторном блоке питания, тем хуже стабилизация. И чтобы этот диапазон расширить, к примеру, сделать выходное напряжение с хорошей стабилизацией, к примеру, до 30 вольт, нам нужно вторичную обмотку перемотать на нужное нам напряжение, то есть на 40, на 50 вольт. Это также, например, необходимо для запитки каких-либо усилителей. не зачастую выходного напряжения, уже будучи готового трансформатора, не хватает. Вот так выглядит уже трансформатор в разобранном виде. Ну, о способе разборки мы поговорим чуть позже. А пока поговорим о непосредственно намотке трансформатора. Если у нас имеется вот такой стандартный трансформатор от компьютерного блока питания то нам достаточно размотать обмоточную катушку вот как только мы сняли первый слой изоляции то сразу видим первичную обмотку она состоит вот из такой косички медного провода то есть в этой косичке может быть 7, а то и 8 жил тонкого провода, и также на выводы вторичной обмотки линия 12 вольт, намотана двухжильным, двумя жилами провода примерно 0,3 мм, и 5-вольтовая обмотка намотана пятью жилами провода того же диаметра. Кто не сталкивался с с данным типа трансформатора спросят почему именно таким образом. В обычном трансформаторе обмотки мотаются одним проводом. Все дело в том, что данный вид трансформатора является импульсным, и на высокой частоте электрический ток начинает вытесняться из проводника, но на поверхность, то есть начинает идти по поверхности проводника, а не по его сечению, как в обычном трансформаторе. Поэтому в данном типе трансформатора целесообразно применять одновременно несколько жил для повышения его эффективности. Конечно, можно намотать и одной жилой толстого сечения, но КПД, конечно, будет совсем не такой, как если бы мы это сделали несколькими жилами. Ну а теперь непосредственного переделки этого трансформатора. эти трансформаторы от компьютерных блоков питания от в среднем рассчитаны на рабочую частоту примерно 45 50 килогерц поэтому в принципе переделывать абсолютно все обмотки нет смысла имеет смысл переделывать и сматывать все обмотки вот как в данном случае когда трансформатор с какого-то неизвестного нам примеру прибора и содержит непонятные нам обмотки параметры которых мы абсолютно не знаем то есть такой трансформатор можно размотать полностью и намотать уже самостоятельно средний вывод можно не делать если вы делаете трансформатор с нуля при намотке сразу говорю учитывайте фазность обязательно учитывается фазность то есть все обмотки должны намотаны быть в одну сторону так давайте перекусим вывод первичной обмотки он нам еще пригодится вот обратите внимание что он состоит из двух косичек из двух косичек тонких скруток сразу после снятия второго слова изоляции мы видим продолжение первичной обмотки количество витков в трансформаторе зависит от рабочей частоты ну, в нашем варианте в стандартном трансформаторе это примерно 7 10 вольт один виток То вот этот трансформатор который сейчас я разбираю был рассчитан на более меньшую частоту обмотка данного трансформатора прошу обратить внимание моталась слева направо то есть по часовой стрелке вот таким образом и соответственно все наши обмотки будут мотаться в таком направлении сразу покажу как делаются средние отвод то есть если мы делаем блок питания со средней точкой я покажу на примере первичной обмотки ну предположим что мы мотаем вторичную мотаем первое плечо пускай это будет 4 витка мотаем третий виток после того как мы намотали четвертый виток делаем отвод Примерно таким образом это и будет средняя точка. Изолируем. И начинаем. Ну здесь я ничего не изолировал. Так как просто нам показываю способ намотки. И продолжаем наматывать в ту же сторону второе плечо то есть еще четыре витка виток к витку ну думаю с этим все понятно просто откусываем все ненужное вот обратите внимание 12 вольтовая обмотка даже не из двух а из трех жил состоит Итак, я полностью смотал вторичные обмотки. И как уже сказал раньше, и как уже говорил ранее, если мы размотали трансформатор полностью, то изначальное направление намотки не имеет значения. Главное, чтобы все, намотки, все обмотки трансформатора были намотаны в одну сторону. Ну, рекомендую, чтобы настраивать, чтобы... Удобно было настраивать вторичную обмотку, первичную обмотку намотать первой. Изоляцию обмоток лучше проводить скотчем подходящих размеров. Но на крайний случай можно обычные изоленты. Все расчеты электронного трансформатора, если вам нужны сверхточные параметры, можно производить при помощи специальных формул, которые можно найти в интернете, а также специальных онлайн калькулятора так начинаем обмотку виток к витку и так я домотал ряд до края и так как мы не делаем среднего отвода а используем в нашей схеме обмотку целиком мы продолжаем намотку ряда мы не делаем среднего вывода а просто продолжаем нашу обмотку Теперь уже сверху вниз. Также по часовой стрелке. Итак, я домотал второй ряд. Делаем отвод в удобное нам место и изолируем. В среднем такие трансформаторы мотаются, исходя из расчета, один виток, 7. 10 вольт. То есть первичная обмотка в среднем содержит в себе 20 витков. Если со средним выводом, то по 10 витков на каждое плечо. Теперь непосредственно о самой разборке трансформатора. Они обычно склеиваются эпоксидкой. Для этого мы снимаем наружную изоляцию. Вот и видим, что у нас сферитовый сердечник состоит из вот таких половинок, склеенных эпоксидкой. Не пытайтесь его, не пытайтесь это сделать при помощи отвертки, так как легко, так как его очень легко повредить. И чтобы легко разобрать такие трансформаторы. Их нужно сварить в воде, прокипятить следующим образом. Какая-нибудь посудина. Наполняем ее водой до нужного уровня. Укладываем в наши трансформаторы. После чего включаем нашу плиту на максимум. И ждем, когда вода в кастрюле закипит. Итак, вода в кастрюле закипела, теперь засекаем 15 минут, и наш суп из трансформаторов готов. Итак, 15 минут прошло, можно выключать. Итак, вот наши трансформаторы в мундирах, горячие. Вот, смотрите, как теперь просто разъединяется магнитопровод трансформатор у нас легко разобрался в таком состоянии разбирается от разматывается очень легко все это дело вот эти советские трансформаторы мне еще не приходилось разбирать они довольно сильно залиты эпоксидкой Ну, все же попробуем. Вот, тяжеловато, но удалось вытащить катушку. Вот мы его разобрали. Так, попробуем теперь уже более аккуратно второй. Эх, горячая Ну вот вторую уже более удачно удалось разобрать Ну и соответственно по ходу можно сразу зачистить ферит от остатков клея и всего прочего пока хирид нагретый это очень легко очищается. Ну вот примерно таким образом теперь наши трансформаторы готовы для дальнейшего использования. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!